Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на канале Стройгарант Анапа. Сегодня я Инна Борисова расскажу вам о новом доме площадью 110 квадратных метров. Он находится в Цыбанобалке в коттеджном поселке Жемчужина. Итак, дом расположен на участке 5,2 сотки земли, 16 метров фасад. Давайте посмотрим. Из коммуникаций здесь биосептик, электричество 15 киловатт и центральное водоснабжение. Сам дом выполнен из газоблока плотностью D500, утеплен каменной ватой 30 мм и облицован светлым кирпичом. 110-й проект – это двухэтажный дом, в нем три спальни. Первая спальня находится на первом этаже, кроме этого на первом этаже есть санузел и просторная кухня-гостиная. Внутренняя отделка в доме находится на стадии завершения. Она выполнена в светлых тонах, все элементы интерьера идеально сочетаются между собой. Высота потолков всех помещений 3 метра, установлены вентиляционные решетки, электрические розетки и выключатели фирмы Schneider. На полу светлый ламинат с фаской 34 класса прочности. Спальня на первом этаже с эркером, ее площадь чуть больше 15 квадратных метров. Пластиковые стеклопакеты двухкамерные, то есть в них три стекла для лучшей тепло-шумоизоляции. Просторный санузел площадью 5,8 квадратов, отделан кафельной плиткой приятного светло-коричневого оттенка. Тут готова разводка под сантехнику и электроприборы. На потолке установлены светильники и принудительная вытяжка с вентилятором. Кухня отделена от гостиной плиткой. Здесь уже сделан теплый пол. Кроме того, теплый пол сделан в санузлах и в прихожей. Выполнена уже вся разводка под электричество и сантехнику. А также в скором времени здесь появится электрокотел фирмы «Протерм». Огромная кухня-гостиная размером 38 квадратных метров позволит вам с комфортом разместить здесь всю необходимую мебель. Отсюда вы можете попасть на террасу, ее площадь 22,8 квадратных метра. Она не входит в общую площадь дома и если установить навес, застеклить ее, то это будет отличная прибавка к жилой площади коттеджа. На второй этаж ведет лестница, она выполнена из бука. Это очень качественный и долговечный материал. На втором этаже, как я уже говорила, находятся две спальни, а также санузел. Санузел второго этажа в светло-зеленом кафеле, его площадь 4,3 метра. Тут также готова вся разводка под сантехнику. Две спальни расположены слева и справа от лестницы. Их площадь 17 17,23 квадратных метра. Отделка также в светлых тонах. Вы посмотрели обзор дома 110 квадратных метров, его стоимость вместе с участком 6 миллионов 200 тысяч рублей. Есть вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии, его номер сейчас вы видите на экранах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за новостями, впереди еще много интересного. С вами была Ина Борисова, до новых встреч!